Иди сюда, давай познакомимся. Будем знакомиться. Меня Франклин зовут. А тебя? Меня Франклин зовут. Я только что выиграл гонку. Ты мне только что поцелуй... поцелуйщики шли... Ш... Ш... Ш... О, господи, нет. Это что такое за... О, что за крокодил? Что за крокодил? Блин, еще дождина началась. на хрен с ней. Всем хай! Это домашний канал Валерки, и мы продолжаем с вами проходить ГДА 5. Окей, а мы с вами. Типа спрятали, короче, машину. Ну, типа, тип, тип, типа спрятали, короче, полизыйскую машину. И теперь можно перейти за Франклина. Да. Переходим за Франклина. И посмотрим, чем он занимается. И там есть одно задание. Я так полагаю, задание там, помните, мне. Иди сюда, Игр. Только в полицию сперва звякни, пусть пришлют мешки для трупов. Не связывайся, куришь, иди домой. Сейчас, блин, приш... говорили этих сучат, а потом засну, как убитый. Окей. Ясно, понятно. Прям, смотри, смотри, смотри, бицуха, бицуха накачана прям. М -м -м. Просто вот. Такой. Такой просто мачо. Вы говорили, короче, а... Что, не беспокойся, шляпа вернется, шляпа сказала Пока не, пока не буду, пока не буду я возвращаться, вот. Эй! Друган, тебя подвести? Тебя подвести, ли ты пешочком? Садись. Садись, прыгай. Нет? Не хочешь, что ли? А че так? Пешочком пройдешься? дух Апачий тебя зовет! Подышать свежим воздухом. Окей. Так вот, и говорили то, что не беспокойся, волосы у Франклина вырастут. Я, кстати, думал об этом, сделать ему причессон, но, наверное, не буду. Мы сделаем причесон, наверное, этому Майклу. Вот, Майклу сделаем причессон. Так, давайте посмотрим, что у нас есть за задание. У нас есть гоночки, так что давайте первым делом, первым делом сгоняем за тачкой и поедем на тачке за гонками. Еще вы говорили то, что... Если покупать какой-то бизнес или что-то, то, то придется, короче, выполнять там какие-то задания. Вот. Но мы все-таки попробуем, попробуем с вами Это сделать. Только нужно денег подкопить, чтобы какой-то бизнес купить, потому что денег сейчас нет. Вот. Шляпу сними. Окей. Вот. Поэтому пока мы заморачиваться с бизнесом не будем. Вот, как появятся деньги, когда можно будет что-нибудь купить. Окей, поехали. Сейчас мы сделаем очередную гонку. Займем очередное первое место. Тем более на своей тачке. Вот, наконец-то на своей тачке. Мы покажем всю ее мощь. Всю ее мощь, короче. Покажем. Так, окей. По прямой, да? В принципе, по прямой проехать. Главное сейчас, пока едем, не разбить ее. Херам собачьим. Херам Чоповским. Окей. Хорошо. Сейчас приедем. Ща приедем. Сейчас приедем. Сейчас всех сделаем. Погоди, погоди, погоди. Всех обруливаем, тачку мы не ломаем. Нам надо, короче, приехать, чтобы все сказали ах и ох а нашей тачке. Типа, ну ни хрена себе точила вот чувака. Нам по-любому тягаться с ними не будем, короче. Сразу отдаем ему призовые места и все. Вот, короче, мы прибыли на место. Теперь, теперь, теперь, теперь, теперь нужно... Я не знаю. А, во Чтобы принять участие в уличной гонке Нажмите Е, взнос за участие 500 баксов Да, говно вопрос Говно вопрос Сейчас мы вас сделали Так, давай Тетенька в валенках Махай ручками, махай Давай, давай, давай, погнали Ух ты, нихрена себе рванул ты Видал с места просто как Видал, как я с места просто газанул Просто Так, пошли, пошли, пошли, вон Все, я первый Я первый, мать его А теперь можно не спеша Тех, погоди, не сюда Вот сюда Отлично Мотопедки тут еще мешают, короче Теперь можно не спеша ехать Они, в принципе, наверное, и не догонят Хотя нет, смотри, мне взад кто дышит Так что стоит, наверное, поднажать немножко Такс ну, Здесь поворотик спокойненький такой Без всяких заносов, без всяких там дрифтов, как это называется Едем спокойно, аккуратно Опа, слышь, свалил с дороги, слышь Моя дорога, это моя гонка Я должен здесь победить Так, а вот здесь вот, вот так вот, блин Ну ладно, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально мы сейчас Войдем в колею Все хорошо Блин, а интересно, здесь можно ставить Какой-нибудь закисть, знаешь, азота, да, как в этом В <с> Я знаю, можно тюнинговать машину Мы это как бы уже смотрели Ну, когда а Аманде, по-моему, да, тачку делали Вот Только бабок нифига нет Поэтому мы сильно там ничего не тюнинговали, ничего не разбирались. Как бабки появятся, мы испробуем все, Испробуем и тюнинг, свою тачку, короче, затюнингуем. Майклу я не знаю, буду-не буду. Ему, в принципе, идет, вот такая, знаешь, простая там типа аудишка такая. Вот. Это чисто как для него такой семьянин такой в этой... В отчаянии, знаешь, такой. Вот. А Франклину, Франклину, в принципе, надо, он, видишь, стрит-рейсер ему надо, mm -hmm. короче... Э -э так, так, так, тут догоняет, тут догоняет меня. Стоп. С烹ки ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Это было ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, яй яй Твою мать Это было очень погано Я так понимаю здесь кругов нет Здесь чисто один круг Но он длинный Так так так я второе место Я второе место Сейчас я Надо догнать у того Догнать чупашилу короче у того Все почти догнали Почти догнали Теперь главное это чтобы финиш финиш не появился Блин, какая долгая гонка да так отлично я пропустил я все-таки пропустил твою мать твою мать я все-таки пропустил я все-таки пропустил контрольную точку значит все-таки надо по ним приезжать надо по ним проезжать Твою мать. Ну, повтор. Повтор, что делать? Повторим. А тачка-то, смотри, как была разбитая, так и осталась. В смысле? А почему у меня прошлая тачка восстановилась? А вот это не восстановилась? Какая-то срань непонятная. Нет, нет, нет, нет! Твою мать Ну, хоть, хоть, хоть они это Не сильно от меня отстали, короче Поэтому я смогу, наверное, их догнать И, в принципе, гонка сама по себе Длительная Трасса Я, в принципе, смогу их достать Ну, мы попробуем мы, если, если сейчас вот не получится да, То мы пока забьем хер Вот И уже попробуем потом пройти Когда тачку прокачаем это же тоже влияет. Это же тоже... сила машины тоже влияет на гонки. Поэтому... Good night. Чувак, good night тебе, чувак. Так, отлично, отлично, отлично. Хорошо просто вошел. Хорошично вошел. Да что это было-то сейчас? Во что я там врезался? -то? Стена была, ну и что, как бы машина бы в бы там просто проскользила. А во что я там врезался, как в этот? Как в стену там или текстуру задел, застрял. Так, ладно. Спокойно, аккуратно. Они, в принципе, отстали. Спокойно, аккуратно едем. Без всяких... Без всяких там выеживаний Типа... Финтов там и всего подобного Едем спокойно Едем спокойно, как будто мы никуда не спешим Так, пошел вон Видишь, здесь трейсер едет Так Отлично Аккуратненько, поворотик на тормозюхах И здесь поворотик на тормозюхах Все отлично Скажите, тормоза придумали трусы Но нет Тормоза придумывали безопасные люди. Люди, которые следят за безопасностью за своей. А я слежу за своей безопасностью, поэтому и я буду пользоваться тормозами. А вы как хотите. Пошел вон! Твою мать. Так, так, так, так, свалили, свалили, свалили, свалили. Мне еще тут вас не хватало. Уроды. Они как вот специально, знаешь, вылетают просто... В тот момент, когда я еду. Они так смотрят. О -о -о, он гонит. Над... Пошел, вон. Да твою мать, ну. Да да чтоб тебя. Еще перевернулся. Пипец, как ты меня подрезал-то. Уродец. Уродец он меня подрезал просто. Нечестно. Ну все, я теперь хрен догоню их. Все, мы снова просрали гонку. Ну, короче, я говорю, если мы сейчас просираем, то забиваем хер. До того момента, как мы тачку сделаем, чтобы она с места всех сделала просто, и все. Сделала с места, и все, прощай. Все, пока всем. Хотя, хотя, есть такой шанс, что я сейчас всех выиграю. Отлично. Я обогнал, я снова первый. Я снова красавчик. Снова красавчик. Ушел вон с дороги. Говнюк. Так мне взад кто-то дышит опять. Я прям чувствую. Прям чувствую его. Пошел вон. Я его затормозил. Я его затормозил собой. Так, так, так. Нет, стой. Финишная прямая. Все, погнал, погнал, погнал, погнал, погнал. погнал. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ну, вообще просто красава. Первое место. Городской круг. Золото, мать его. Просто золото, мать его смотри, смотри, смотри Завиляла сразу, завиляла своим попсом А можно ее как-нибудь? Оп, нихрена, я там две Две с чем? Сколько я там? Две 250, короче Эй, девочка, а можно я? Прыгай, прыгай ко мне Эй, нет а да прыгни ко мне, ну Че там, ты мне там Слышь? Слышь? Ты мне это. Спрыгай в машину. Нет? Ну, блин, взяла, убежала. Эй! Эй! Стой! Я хочу с тобой познакомиться! Видишь? Даже Фрэнклин говорит, эй! Эй! Ну, слышь, иди сюда! Иди сюда, давай познакомимся Yo, Эй, в чем дело-то? Иди сюда, давай познакомимся Будем знакомиться? Меня Франклин зовут А тебя? Меня Франклин зовут Я только что выиграл гонку Ты мне только что поцелуйчики шли... шли О, господи, нет Это что такое за... О, что за крокодил? Что за крокодил? Блин, еще дождина началась Ладно, на хрен с ней Хрен с ней, кому-нибудь еще другого намучу вот. Так, окей. Смотрю, у Франклина еще одно задание. Погоди. Давай перейдем на Майкла. Вот. И.. На Майкла, да. Ему. Он, в принципе, к Лестеру должен был отправиться. Почему Майкл дома? И почему он протирает штаны на... в кровати? Так. Погоди. Uh, надо поспать, наверное. В смысле? Я не могу поспать. Вот. Надо поспать, короче, до утра. А вось погодка будет нормально. Приодеться, короче, да, приодеваемся. И... Так, окей. Все, будильник прозвенел. Сколько там? А чё? В смысле? У тебя, у тебя шлепки мокрые? Слышишь звук? А чё у тебя шлепки мокрые? Так, ладно. А сколько время? 10. Нормально, надо приодеться, короче. Или это ковер был мокрый. Так, куртки, смотри, куртки. Вот, про эту, наверное, куртку вы говорили, да, то, что это похоже на Макс будет. А, так, ладно, давай-ка. Погодя, а, что за серая куртка? Не, Давай, наверное, вот эту курточку. Ну, не в этих штанах, правда. Эту куртку. Джинсы, наверное, да? Так, джинсырь. Какой-то колхозник, короче. Самому смешно. Да. Окей. И. Все, хорош. Погнали. Так. А ботинки-то? Не, ботинки-то, можно другие какие-нибудь. Нету? Есть? На самом деле джизл. счетом там на улице творится ты слышишь? Надо быстро, надо быстро, короче, тапки одевать. Тапки одеть и побегать. И побежать. Смотрите, что творится. Где у меня обувь? У меня нет обуви? У меня нет обуви. Прикол. Ладно. Сам ты мандафакер. Так, ладно, с плеча вырубаем, короче, дверь. И. Выходим. Выходим из дому. Охренеть погода, блин. А где моя машина? Моя машина там. А, стой. У меня есть же. У меня же есть. Вот какая-то чила. Охренеть, самая тема для Макс Пейна угу, Отлично Просто шикарная тачка Просто шикарная тачка Просто шикарная тачка Так, окей а -а -а, Где тут поблизости есть Парикмахерская, а потом к лестеру Парикмахерская, а потом к лестеру. Сделаем Макс Пейна Стой! Блин, я уже, я, я уже побил машину Это плохо Это очень плохо Так, почти приехали, стой Погоди, вот здесь, где-то здесь Стой, вот здесь Хорошо, это же место, да? Да, парикмахерская, смотри, вот Ну, чувак, э -э -э сделай я мне Слушай, я промолчу. <laughs> что это за чертила, блин. Так, ладно, окей, прическа. Давай-ка сделаем прическу, короче. чё за дерево? у чувак. Похож на Зека. Так. Нет. Вот, вот. Что-то такое, да. Ну, нет. Не. Вот. Вот эта тема. Да. Ни хрена он вообще и сел на меня. Или что это? Как это Как это он... больше не делай, так понятно. Так, у нас все-таки, наверное, дети смотрят. Так, окей, смотри, щетинку можно сделать, такую бородку О, прям мол гибсон, прям был гибсон, слышь. Это ништяк. Блин, вот тема. Просто. У нас не Макс Пейн, а Мел Гибсон. Прям реально, да, похож. Смотри. Крутяк. Реально Мел Гибсон. Охрененный чувак. Так, ладно. Все, хорош, спасибо. Увидимся, да, увидимся. Нормуль такой. Прям просто вот. Майклу просто идет эта тема. Так, окей. Погнали, короче, к Лестеру. Лестер, Лестер, Лестер. Погоди, правильно, правильно. Да, войди ты в карту-то. Да. Вот так. Лестер. Uh, Все, отлично. Погнали, к Лестера. Ай. Ай. Блин, дорога скользкая, прям, прям скользкая дорога. Прям скользкая дорога. Кто включил дождь вообще? Если вы, вы если выбить у бронированного фургона двери или уничтожить его, вы сможете добраться до перевозимых денег. Да ладно. А типа инкассаторов можно грабить? Прикольно. Ну пока не буду этим заниматься. У нас есть цель и мы и мы едем за своей целью, короче. Блин, а что за просадки-то начались? Слишком много до хера всего. Просадки какие-то начались, короче <свист> Так, ладно Прям даже машины неудобно управлять <свист> Смотри, а что там за тачка? Погоди Нарисована точила какая-то Не моя случаем Вот здесь На штрафстоянке какая-то вот тачка, короче Прикинь Нарисовано, или это просто, или это значок страфстоянки. Да, это... да твою мать, а! Вырубить дождь, у меня из-за него просадки. Так. Все, мы почти приехали. Куда? А, вон туда поднос, что ли? Окей, ладно. Вот сюда. Хорошо. Ну, можно и здесь припарковаться нормально. А что ты двери-то посто... не закрываешь-то, а? В лифте родился, что ли? Или чё? Так. Я же сказал, респектабельный вид. и Иди переоденься. В смысле? Чтобы сейчас переоденься строгий костюм из себя дома или в элитном магазине. за тебя время теря... В смысле? Меня Лестер, короче, послал нахер. Это как? Это как, блин? Лестер послал меня нахер, типа, иди переоденься. Это нормально вообще, или что, или где? Так, ладно, хорош. У меня вроде есть бабки. Давай купим себе костюм. Маналой, короче, ехать до дома. Слишком далеко. Не, ну это, конечно, дичь, просто он взял меня и послал, короче, иди, иди приодинься такой, говорит. Чем моя куртка-то не это... Не нравится. Куртка самого Макс Пейна. Милл Гибсон надел куртку Макс Пейна. В смысле ему не нравится. Он должен сказать, о, блин, Макс Пейн, мать... О, этот, Милл Гибсон, ёкал МНР. Можно автограф? Да что ты дверь-то не закрываешь постоянно? Ого. Иди. Иди, сейчас возьму. Так, где тут костюмчики? Вот костюмчики, наверное, да? В смысле? В смысле? А где костюмы-то у вас? В смысле я не могу ничего здесь взять? Пола. Нахрена мне пола? Мне нужны костюмы. Так, рубашки. Вот это почему я не могу выбрать? В смысле? Погоди. О, обувь. Нет, обувь, нафиг. Чего вы мне хотите сказать, мне ехать домой? Рубашки полу. Заткнись нахер. Заткнись ты там. Рубашки. Строгий костюм. Рубашки. Почему все рубашки-то одни? Вы что только одними рубашками торгуете? Лучше костюмы, тип, типа какие-то костюмы, короче, висят. Почему я их не могу выбрать? Чё за бред-то? Говно у вас магазин. Говно. Говно, а не магазин. Так, ладно. Хорошо. Хорошо. Так, чё у нас еще есть из одежды здесь? Блин. Такая же, наверное, забегала забегаловка, дисконт-магазин, короче, нет. Дисконт-магазин, дисконт-магазин. В смысле? А это что? Вот это элитный, тип магазин, возле дома. Мне проще тогда домой съездить, я не знаю. Субурбан. Поехали, субурбан съездим. Поехали. Видал, какие у него глушаки-то, пипец просто. А что у меня за просадки-то начались? Я вот этого не могу понять. Что за бред-то? До, До этого всё нормально было. До этого все нормально было. Что-то я не могу понять. Что за просадки? Короче, я не знаю, на видео будет ли заметно, или не будет, короче, эти просадки, но у меня какие-то просадки жесткие. Непонятно, в чем дело. У меня, короче, до этого нормально все было. Вообще жесть. Так, ладно. Ну вот, э, субурбан. Надеюсь, здесь будут у нас костюмы. Да, уйди. Так, э, рубашки, рубашки, рубашки. Где костюмы? Эй, женщина. Что? Oh, а, да. So Ничего не вышло, думаю, моя воображаемая гитара им не понравилась. Должно it быть это ужасно, ужасно, искать начальную должность в вашем возрасте. Здесь могла бы найти работа для вас, но они в, в принципе не, не берут никого старше 25. 25. И, и людей с избыточным весом. А с своем будущее, я думаю, только с грустью и унынием. У вас есть дети? У меня сын и дочь. Немного младше вас. Им приходится труднее всего. Наше поколение намного обещало, верно. Она типа со мной заигрывает? И? Че, может. Может, тусанем? А? Может, тусанем, нет? Так, ладно. Че это? А, куртки нет. А, е... Слушай, есть у тебя здесь пиджаки и всякие джинсы. А че, здесь тоже нет что ли? В смысле жилетки? Пиджаки-то есть, эй, эй, есть пиджак. Шорты без рукавки, толстовки, рубашки. Гади рубашки. Мне строгий костюм нужен, нет? Вас нет? Куртки я даже не могу посмотреть. Что, куртки я не могу посмотреть, что ли? Черная куртка. Башки. Тоже не то. Башки. Тоже не то. Блин. Ладно, бывай, короче. Мне нужен костюм. Мне нужен... Костюм Жесть Просто туп, тупо в поисках костюма Короче, мы с вами всю серию пробежали Ладно Так Где у нас еще магазин есть? Я уже к дому подбираюсь Поехали вот в этот магазин Если нет, то поедем домой Дома-то по-любому костюм есть Дома-то по-любому будет костюм их так жестко обрулил почему вот так вот нельзя короче в этих в гонках было проехать да всех пообруливать стой стой стой стой стой поворот поворот поворот поворот Эй, поворот Эй блин не э -э да сва свабака свабака Не, как ее носит. что -то мне уже надоело этот мотачка. Слишком быстро ее слишком носит. Надо будет здесь свое аудио. Потом. Так, о. Вот здесь по-любому есть костюмы. Вот. Спортивная одежда, нафига. О, костюм. Во. Другое дело, короче. Костюм ничего. 4900 вы чё четыре 4900 это все мои все все мои деньги почти ладно, ладно чё пускай будет <laughs> а последние деньги купил себе костюм короче а есть очки может я по сейчас еще очки куплю себе а что нет очков Погоди, а вот это что? Опа, смотри. Опа, стоит тут. Чё сама ты осел? Так, ладно, костюмы, смотри. Блин, я мог быть белый вот этот костюмчик. Тоже клевый. Черный вот эта тема, смотри. Ну, блин, надо, надо было сразу его убрать. Ладно, тоже нормально. Мой тоже сойдет. Спасибо. Или ты, она меня обозвала, я фиг знаю. Короче, поехали к Лестеру. Что там че мне а может мне хаммер взять может хаммер взять и э? что-то не поднадоела короче моя машина дай-ка я обменяю ну сад давай газуй газуй хорош и там пиликать перестань короче это извлекаешь внимание все поехали да хаммер чисто коробка какая-то такая просто гроб просто гроб не чё-то не очень да ну уж типа брутальный чувак у нас должна быть большая машина пускай будет хаммер Вообще бы, знаешь, я какой-нибудь э, джипарь бы себе взял, но как бы такой, знаешь, пол полуспортивный какой-нибудь такой джип было бы прикольно. <реклама> так забираю все равно Он из комиссионки чего? Там, короче, кого-то грабанули. Ну ладно, да блин! За карту засмотрелся. Нет, нет, нет, нет, нет. Не надо меня бить. Чем он там пешком за мной бежит? Окей. Да чтоб тебя, а? Ты как, куда поворачиваешь-то? Видишь, я... Видишь, у меня хаммер? Не надо на хамер так вот ехать. Воп-воп. Хамер там может и ничего и не быть. А вот... Ты можешь пострадать. Ну окей. Хорош там сигналит, блин. Зафонил. Все. Приехал. Ну если он меня сейчас выгонит, короче. Я ему жопу надеру. Я ему просто сразу с кулака в нос. Я не посмотрю, что он инвалид. Окей. Все нормально. И, и ночь. И утро. Короче, там столько времени просрали. Да, столько, столько времени поднимался по лестнице, что ли? Швина фабрика, мне нужно было свое дело, которое не требовало бы от меня ничего, кроме чего-то там. Эй, слушай. Что у тебя? Священная игра. Федеральное хранилище. Они говорят, его невозможно ограбить. Пока еще ни разу не удавалось. Послушай, я как раз должен одному мексиканцу пару миллионов ваксов разнес в щепки дома у девчонки, так что мне не дошло до шуток. какому мексиканцу Мадрасо. Говорит, у него скверный характер. Но когда мы познакомились, он был весьма любезен. Ну так, что ты скажешь? Э, так, либо мы берем банк где-нибудь в глуши, либо магазин. Что выберешь? Ну, магазин обычно проще. Но мне нужно много денег. Ладно, значит, будем брать драгоценности. Поехали в Анджело. Купим обручальные кольца. И нам понадобится команда. Я могу позвать парочку. Старых знакомых уже нет. Моисей, как не смешно, пришел к Христу. А все три те ирландские психи куда-то исчезли. Те ребята с юга их, их всех уложили. Был один парень из Восточной Европы одно время светился в Либерти Сити, но... Нет, он залег на дно. Так, так, нам нужна банда. У тебя контакты в лос есть? Люди есть, но слишком ненадежные. Придется выцепить других парней. Ну окей. О! И моя тачка появилась. <laughs> Прям как по заказу. Окей. Магазин находится на Little Portal. Little Полтер. Little Portal. Так, там что-то твои дружки из ФБР знаешь, ФИБ, что ты снова ФИБ. в деле, друзья из ФБР? Не что понял. Думаешь, Я, ВСА. ВСА. Я тут почитал программу защиты свидетелей. Твои случаи не похожи на, ни на одну из них. Начнем И, с того, что они несли сви сви свидетелей-соперники стоимостью 70 миллионов а, в рок-колхидос. Может, они решили, что это будет лучшим прикрытием? И мало кто из свидетелей ежемесячно переводит пятизначные сумму насчет конкретного агента ФБР. Конечно, деньги ходят туда-сюда, отмываются разными способами, но след ведет к одному человеку. Деньги поступают, деньги уходят. Та же сумма каждый месяц. Агент Дейв Нортон. Белый средних лет, разведен, а, непримечательная карьера за исключением одного эпизода. Именно он уложил в к известного грабителя Майкла Тауни. Да, да, да. Все, Лестер, ты меня восхищаешь. Слушай, поговорим об этом в другой раз. Ладно, Возьми очки у меня все в порядке со зрением У них встроен фотоаппарат и рация Я буду руководить операцией из машины, а ты в магазине добудешь то, что нам нужно Окей Типа сейчас мы занимаемся слежкой, что ли? Будем заниматься слежкой? Наверное, скорее всего Так, спокойненько поворачивай о, о, чувак, извини за коленку Извини за коленку Ты живой? А, все, бегает, хорошо Аккуратненько Никого не задеваем Хорошо Блин, у меня теперь пятно на машине Че за дичь Стой Стой, не надо Не надо мне тут вот этого Блин, ну че за просадки, меня вот это напрягает Надо будет, короче как-то решить эту проблему. Что-то просадочки жесткие. Okay, так, за работу. Направляйтесь в ювелирный магазин. Окей, okay, где у нас ювелирный магазин? Он здесь. Так, а что у нас с очками? Как ботаник, блин. А, нажмите Е, e, чтобы включить скрытую камеру. Сделай фото, перемещение, масштаб. Выйти из режима. А, понятно. Я понял. Please так, а, не сюда, что ли? Ломлюсь куда-то, вообще непонятно куда. А, стой. Вообще где Ты меня слышишь? Ого. Так, нам нужно сотки системы безопасности, сигнализация, вентиляция камеры. Окей. Как скажешь. Ты у нас тут босс. О, прям, прям спасибо. Консоль сигнализации на стене слева, отхода, рядом с дверью. А сигнализация вентиляционной шахты и камеры. Давай, делай снимки. Так, очки работают, фоткой. Так, вентиляция, вон камера слежения, я вижу. Снимок прошел, камера есть, сигнализация есть, а вентиляция есть. Так, погоди. Это я еще сфоткаю. Здесь я сфоткаю. А -а -а. Где еще у нас тут камеры есть? Ну, наверное, давай вот так вот сейчас. О, еще вентиляция. Ну, нормуль. Ладно, что там, поговорить с продавщицей надо. Давай Эй, поговорим. Красивый. Эй, красавица. Мне нужно выбрать кое-что для женщины. своей второй половинки. Well, ну, то есть для одной из них. Сэр, sure мы непременно для вас что-нибудь подберем. Расскажите What о ней. Какие у нее вкусы? Cheap. Она И любит... Что-то там... Э... <laughs> не моей жене а, не знаю не хочу много тратить может 10, 10 кусков Наши кольца стоят от 8 кулоны от 12 хорошо а эти штуки точнее хорошо или я просто плачу за логотип анжелика о нет нет нет нет наши камни идеальной чистоты золото платина, на 950 все самое лучшее Ладно. Ну кажется, вы меня уговорили. Малышка, я сейчас все посмотрю подумаю, и тогда тебе скажу. Никуда не уходи. Понимаю. Окей, спасибо, сэр. Точно. Возвращайся ко мне. Да ты, блин, ловилас. Ты, мать его, ловилас. Спасибо. А че на меня так косишься? Че ты? Приятно провести день. Как робот. Приятно провести день. Приятно, приятно. Ну, все пачком? Почти, нужно забраться на крышу, посмотреть, где выходит наружу трубы вентиляции. А, давай, Майкл, быстрее. Так, на крышу. Где я там заберусь ему на крышу? Как я ему заберусь на крышу? Погоди. Да что не бежим-то? Че ты пешочком-то идешь? Задрал. В смысле? А че пешком? Во, ускорился. Пешок. Еще немного ты провалишь все дело. В смысле я провалю все дело? А, в машину надо. Он сказал же, на крышу. Ты куда ты бежишь-то? Ты же за рулем. Прокати нас вокруг квартала и подумаем, как найти, типа, залезть на крышу. Окей, вокруг квартала, погнали. Поехали. Вокруг квартальчика. Оп. Все, приехали. Смотри, вон там стройка. Раз они выносят всю начинку, возможно, получится выйти на крышу. Залезть на крышу. Сейчас залезем на крышу, окей. Так, стройка у нас здесь так, с Поддерживаешься со старой командой После твоей смерти или исчезновения, как угодно у Нас ничего не связывало да. Ты видел его после этого случая? <прослые> Я видел лестницу, попробую забраться по ней Я какое-то время пригадывал за ним Должен был убедиться, что он не обвиняет меня и куда он делся? На север-юг, восток-запад, в его городе, где можно разносить гребезги винные лавки и похищать Где его закопали? Закопали? Не слышал об этом. А, вероятно, похоронили, как неопознанного. Или чего ты думаешь? Перед вас пуля? Может, просто автомобильная катастрофа, верно? Я на крыше. Это он кого? Парков... Так, используй очки, чтобы сделать снимок системы на крыше Ван Джелико. Это прямо над магазином. Поднимитесь на возвышенность и сделайте фотографии. На возвышенность. Окей. Так, возвышенность. Типа нужно найти, короче, самую высокую точку. Неопознанные обугленные останки на автостраде. Знали бы они, что это за псих. Yeah, что-то не понимаю, про кого он говорит. Кого-то закопали, кого-то там что-то не нашли. Так, -то баллончики. Окей, куда идти-то? Нет, я... я достал с ним со спутником. Покажу, что самая высокая точка находится на северо-западной стороне. Сделай снимка оттуда. Окей получил снимки со спутника ни хрена hey, себе. Эй, я вижу yeah, вентиляцию да я вижу твою картинку повыше подняться сможешь так подняться повыше погоди а вот здесь есть какая-нибудь лестницу или что-то в этом роде погоди сюда что ли правильно Блин, вот этот значок еле видно, короче. Пипец. Куда, куда вставать? Так, в очках. А, вот эту вентиляцию сфоткать надо. Снимок прошел, с вентиляцией на крыше ты разобрался. Okay. Так, сойдет, возвращайся, пока тебя не заметили. We'll все будет сделано. Окей. Сейчас возвращаюсь. А, я возвращаюсь, все отлично. Короче, разведку, видимо, мы провели. Окей. А, тут лестница же, да? А, хорошо. А, да куда ты тут лестница же? Паркурист хренов. Старый уже для паркура, блин. Аж. Кто там разговаривает? Так. Ага. Все отлично. Давай быстрее, нам нельзя привлекать внимание. Да куда ты все падаешь-то, блин? Ты как-то можешь по лестнице спускаться или нет? Во! То блин нашел тут, прыгает и прыгает, блин. Так где выход? И выход-то вообще? Чуть не вниз что ли? Я, я по этой лестнице поднимался? Значит поднимался. Окей. Всё, поехали. А, забирай свои очки. Да блин, Майкл, ты чё? Ты реально что ли в этом в лифте родился? Чё ты? Или в метро? Двери что-то вообще перестал закрывать. Ни в одной машине, блин. Так, что там что-то удалось узнать? Никаких yeah, особей препятствий, like да, вроде yeah, простой yeah, набор, камеры передают данные на удаленный yeah, сервер, их, их, можно на их можно врубить на расстоянии. Охранник не станет рисковать головой за богатых уритков, которые тычет ему в нос свои миллионы. Good. Хорошо, сигнализация подключена к дверному замку, если ее грамотно взломать, у нас будет достаточно времени. Что еще? Но самые ценные товары хранятся под стеклом в центре магазина Указ. Я бы начал оттуда. Стекло не бронировано, это значит, что разбить его легко, но драгоценности на ночь запирают сейф. Значит, придется брать днем. Верно, после переплавки золотые оградки а, а, камни прибли... Да, плохо, что нельзя войти после закрытия. Вентиляция больно хороша. Можно попробовать и по-другому. Слушаю. Вернемся сразу. Расскажу. Насчет команды? Да. Меня тут выручил один парнишка, можно было взять его. Я не работаю с любителями. Он не любитель. Или любитель, но весьма одаренный, почти профи. Отличный парень, Лестер. Ладно, как говорится, голова ответишь не первый раз. Впрочем. а, а... Типа, подколол, да? Блин, я опять кого-то сбил. <с> у меня до сих пор кетчуп на этой. Еще, Еще с прошлой коленки у меня кетчуп остался на капоте. Так, ладно. Все, приехали. О, а хамер как стоял, так и стоит. Прям шикарно. <laughs> Прям шикарно. А вот фотографии. Мои сотрудники работать умеют. Так, давай-ка я их разложу. Ха-ха! Приятно видеть, что твои методы не изменились. Но надо же как-то понять, что мы делаем. Все, группы, роли, подготовка. Не хочу оставлять улики на жестком диске. Так что, да, методы не изменились. Это признак профессионализма. Что ж, зато я могу представить тебе что-то расклад сил под... Э, в этом я профессионал. А принятие решений? Твоя работа, друг мой. Итак. Итак. Я вижу два способа сделать это элегантный или тупой и шумный. Uh, помнишь вентиляционные шахты? Если мы будем умными, ну, то закачаем усыпляющий газ в систему вентиляции А затем вы чистите витрины Конечно, придется раздобыть газ, но зато не потребуется тратить время на стрельбу И вы успеете выбраться. Ваше прикрытие службы дезинфекции, так что вы можете ходить в масках Но вам придется раздобыть фургон службы дизин. Если выберешь этот тупой способ, то тебе понадобится uh, Мы не можем купить их, есть риск, что их отследят Нет, нет, нет, нам нужно... Да, что так быстро-то? Это очень очень, -очень заковырие поскольку именно это оружие предпочитает спецессу LSBD. Его стоит поискать в полицейских фургонах. Хакер отключит видеокамеру, длительность отключения зависит от его способности. Время до отключения тревоги тоже зависит от него. Стратегия отхода в целом совпадает для обоих способов. Выбранный тобой конечно, раздобует несколько байков. Вы уходите из здания, уезжаете по новому тоннелю метро, который покопает под шоссе Дель Перо. Потом вы отрываетесь от копов и встречаетесь с грузовиком на Рейке Лайксартос. Ладно, откуда Отход обеспечит мой пасов Если ты за него ручаешься, я готов рискнуть. Окей. Так, ну что у тебя на уме? Ламываемся через главный вход или есть идеи получше? Так, ладно. Есть громко есть умно. Ограбление можно провести двумя способами. Скрытно или слим. Я думаю, смотри, короче. Выбрать план, выбрать участников. Я думаю, короче, наверное, мы с вами... Поступим умно. Ну, смысл, да, там что-то и... и... в GTA и так полно вот этих перестрелок всяких, да? А мы с вами пойдем, короче, чисто умно. Да. Ah, wild, Стало умнее осторожнее на старый след. Хорошо. Так, выбирай предельников с учетом тактики. Как выводится, чем лучше кандидат, тем больше are, его доля. Driver, а теперь водитель. Он отвечает за байки прохождения тоннеля. Так, Эдди. А как... А, вот меняется так доля 14 процентов у него вождение такое самообладание такой выбор т.с. 8 процентов всего ударим кенс эдди смотри у этого вождения, вот этого все хромает выбор т.с. что-то транспортного средства у него хреновое. А, зато у этого смотри какие показатели хорошие самообладание давай-ка я поставлю 14 Эдито, можешь рассчитывать на то, что он вас вытащит в случае чего. Так, пушки, мы хотим провернуть дело в тихую, так что они погоды не сделают. Да, пушки нам погоды не сделают, так что можно, короче, так, Густава Мута, Норм Ричардс, можно как бы не напираться, ну, не делать упор, короче, на этого. так что ему 7% хватит этого чувака. А, Норм, у него репутация дурачка, но он может быть полезен. Так, хакер, на дело с нами не пойдет, но чем лучше он сработает, тем больше у нас будет времени внутри. Так. Вот это уже... Этот парень Рики. я познакомился с ним в офисе Funder. неопытный, но приличный. Так, погоди, смотри, а, вот этот хакер вообще профи, да, походу? Этот средненький. Давай вот этого возьмем. Он все-таки просил, типа, работа если подвернется, то... Давай. Давай. Ну, попробуем его. Ты уверен точно? Uh, да. Отлично, я замерзу фургоном, служу дезинфекцией и сцепляющим газом, потом свяжусь с вами. Ах, да, хорошо, хорошо. Я вызову тебя, когда все будет хорошо. Тебе нужно будет как. Моя репутация уже не котируется. Майкл, ты же мертвец. Я тебе позвоню. Окей, okay, ладно. Так, участники ограблений. У нас, короче. Разблокированы. По мере прохождения сюжетной линии игры в режиме режиссера и редактора... Понятно, это уже несколько раз у нас появлялось. Так, так, пятно так и не исчезло. Окей, okay, так, франклин Франклину звоним. Ладно. Эй, Эй hey, как man, дела? Привет, man. это я, Майкл. Что, стряслось? Listen. «Слушай, мне нужны деньги, чтобы заплатить за дом, который мы разнесли». «И я набираю людей для сам знаешь чего». «Денег будет мало, дело будет рискованное, зато ты сможешь кое-чему научиться». «Да, это не самое лучшее приложение работы на моей памяти, но надо с чего-то начинать». «Вот именно. Может, когда-нибудь ты и сам будешь предлагать новичкам работу». В общем, мне еще надо все как следует сделать. подготовить, так что Sit пока подожди. Мой приятель Лестер вставить вставить с свяжется с тобой и расскажет, что да как. Все отлично. Франклину все рассказали, Франклину все рассказали, все показали. Окей, и наверное будем на этом заканчивать, дорогие друзья. Вот. К следующему видосу я попробую, короче, решить проблему с этими просадками. Что-то мне вот не нравится. Я не знаю, будет ли видно, короче, на видосе, но у меня что-то жестко как-то проседает игра. ППС что-то прыгает туда-сюда. Такого не было. Вот. Что-то у меня начало поджирать система. Я попробую почистить. И т.д. и тп. Вот. Так что так. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, подписываемся на Твиттер, появился я в ТикТоке, еще туда подписываемся, вот ссылочки все оставлю под видео, ссылки на плейлист тоже будут под видео, и с вами был Валерий, всем пока!